Всем привет! Запись идет. Да. У нас сегодня light формат, поэтому я записываю видео. Оперативно смотрим, что у нас произошло за прошлую неделю и планируем на неделю текущую. Начнем с нефти. Что произошло? У нас был импульс. Импульс от 4 января. После он заканчивается вот этим флетом. Здесь набирает позицию. Честно признаюсь, у меня были планы, что все-таки нефть корректируется к 50$ долларам и только оттуда пойдет, но тем не менее, случилось так, как случилось. В конечном итоге, импульс, коррекция, импульс и буквально... На днях мы все цели достигли, то есть 58.45, мы достигли 150% маргинальной зоны, у нас завершился импульс, коррекция импульс, и в принципе после вот такого движения, то есть цена у нас улетела за пару дней, условно говоря, за недельку на 700 тиков, я считаю, что на этом как бы харе, да, то есть было бы неплохо, чтобы цена у нас корректировалась. Другое дело, пожелает ли цена корректироваться, это уже вопрос совершенно другой. Предугадывать мы не будем гаданием на кофейных гуще, будем смотреть по факту Какой вариант развития событий? Первый, наиболее приоритетный, это безусловно коррекция Коррекция куда? Ну давайте посмотрим, в какую сторону цена может скорректироваться Если мы корректируемся вниз, безусловно у нас есть скелет движения цены Вот мы его видим Наиболее интересно, то есть самая такая крайне интересная точка, это 56, то есть это самый интересный, скажем так, уровень для фиксации шартов коротких позиций и уровень для как раз кинобора набора позиций наоборот в лонг. Будет ли данная коррекция или нет, покажет время, было бы неплохо, чтобы сейчас цена смогла зафиксироваться ниже вот этого флета. Это у нас 57,49 возьмем 57 750 цена сможет зафиксироваться ниже то в принципе да даже если вот здесь она потрется при подходе сюда можно будет искать продажи поэтому наиболее интересно с подтверждением сейчас найти продажи с целью 56 уйдем ли глубже покажет время но на текущий момент 50, давайте даже вот так скорректирую 56 82 и 56 ровно наиболее интересные уровни для фиксации коротких позиций и для набора покупок ну, честно скажу вот это высоковато а вот это самый раз вопрос только дойдет ли цена альтернативный вариант если цена считает что она еще не все взяла с рынка то соответственно она может попытаться продолжить движение опять же при условии что в принципе топливо есть если оно, но ну, на самом деле многие продавали, поэтому теоретически оно может находиться в рынке. Если осмотрим отсюда, то уже получается, что в принципе мы смогли преодолеть 50%, а 3-4% скорректировались и будем пытаться дойти до 60%. Сможем ли мы дойти? Ну, покажет время. Я считаю, что до конца лета мы сможем вполне и там достаточно хорошие объемы поэтому, в этом принципе их мы можем затестить вот что говорит в плюс продолжение движения цены то что крупных закрытий да то есть крупных продаж по кумулятивной дельте мы не видим то есть как это происходит если да то есть кто-то крупный затаривался вот здесь вот в этом объеме вот в этом флете и на хаях начинает открывать позиции у нас кумулятивный начинает падать этого мы на текущий момент не наблюдаем Но, в принципе, пока это работает нам в плюс Поэтому коррекцию можем ожидать Продолжение движения ц... цены также можем ожидать Вероятность того, что уйдет с... с текущих Теоретически, да, такое возможно Но покупать с текущих, честно, я бы не хотел Поэтому, в первую очередь, я жду коррекцию В принципе, по нефти все Подытожим Ждем закрепление ниже, очень агрессивно, но можем будет попробовать продать от 58, может быть от 57, там 90. Цели по фиксации 56, 80 и 56 ровно и отсюда же мы набираем позицию дальше в лонг. В принципе по нефти все. Что касается газа. Практически по плану, то есть мы корректируемся, но не дошли до первой интересной для нас точки входа, это было 2765 и уходим, то есть буквально пару тиков не хватило, ушли наверх, то есть дошли первые цели, обратите внимание какой огромный объем был здесь сформирован, то есть здесь действительно было огромное сопротивление, как раз таки на уровне 2935, о чем я говорил недель назад. Продинское сражение, скажем так, прошло и смогли добить и 3 доллара Это, скажем так, финишная была цель И причем уже неоднократно мы 3 доллара тестируем, но никак не можем их преодолеть То есть тестируем и улетаем вниз, тестируем и улетаем вниз В принципе, на этом мы можем все удалить, кроме 3 баксов Что сейчас? В принципе, цена себя неплохо показывает есть шанс, что два восемьсот десять месячный подс вот от этих объемов он удержит цену. Поэтому я бы наверное рискну. Попробую отсюда зайти в покупки со стопом я думаю 35 тиков более чем будет достаточно. Вот. Сразу говорю, это вход достаточно рискованный, по той простой причине, что вероятность 50 на 50, но если все сложится неплохо, то как минимум в 2, а скорее всего даже в 3 раза мы сможем окупить свою позицию. То есть потенциал движения где-то порядка 90 тиков, но ну, самый минимум это 70, то есть минимум это 2 к 1 мы здесь заработаем. Вот, выше трех баксов пока не планирую, что цена сходит. Что у нас есть интересного? Из интересного у нас есть, давайте посмотрим в масштабе. Теоретически можно попробовать сходить ниже, то есть выбить по стопу, ну, в принципе, не критично. А будем смотреть, как себя цена пойдет от а 828, но ну, тут уже будем смотреть по ситуации. Поэтому в первую очередь, на текущий момент, на, по конъюнктуре рынка. Интересные покупки примерно с текущих по рынку. Возможно, какое-то время мы в пофлете, поэтому, может быть, не стоит суетиться и спешить с безубытком. Но, тем не менее, в первую очередь, я жду на текущий момент цену к 3 долларам. Сможем ли мы преодолеть? Не уверен, но, в принципе, такое возможно. Теоретически, цена может, как я говорил неделю назад, Попробовать прийти к 3.28, но это достаточно амбициозная цель, и нам нужно набрать достаточного количества объема, чтобы с 3 бакса преодолеть. Поэтому в масштабе, да, то есть более глобально, выглядит это таким образом. 3.28, а пока, в первую очередь, нам интересно взять 3 бакса, поэтому сделка где-то надеть может быть на 2. Если же будем корректироваться, будем смотреть по ситуации, в принципе, отметьте себе уровень 2.728, ну и самый край это вот, наверное, 2.580, пока ниже я газ не вижу. По S&P 500 Прогнозируемый растем, по той простой причине, что вливает просто нереальное количество триллионов долларов. Другое дело, что хотелось бы с коррекцией, по той простой причине, что по хаям, тем более вот здесь, на самых хаях, покупать на продолжение тренда, но выглядит очень невкусно. Были планы 37.65 отсюда прикупить, но, к сожалению, S&P 500 нам таких вкусных цен не дал. Что сейчас? Сейчас мы тремся в районе 3900, это достаточно важный психологический уровень, мы в очередной раз обновили исторические хаи и в принципе уже не так далеко у нас могли 4000, 4000 там будет, мое мнение, бойня, поэтому с высокой долей вероятности да, на 4000 подведут и есть шанс, что оттуда просто рухнем, но опять же не будем лонговать и будем торговать рынок что сейчас стоит ли покупать 3900 не готов сказать потому что лично я такие сделки не люблю я люблю заходить исключительно с коррекции поэтому на текущий момент для меня самым интересным уровнем да, откуда стоит прикупить это 3850 а то есть вот объем достаточно хороший он сформирован у нас было в январе месяце и мы его в принципе вот этими объемами продавили, и сейчас мы есть вероятность, что мы затестим их. И альтернативный вариант, точнее даже не альтернативный вариант, а продолжение, что коррекция будет более глубокая, это 3.830. Где цену остановят, пока сложно предсказать, поэтому я бы на вашем месте пробовал бы заходить. И отсюда, и отсюда опять же, если позволяет риск и мани-менеджмент. Если вы на Форексе, вам проще, если на CME, то вам сложнее, рекомендую перейти тогда на микроконтракты, так будет проще. Из этой области 3.850, 3.830 можно будет попробовать найти покупки, но опять же не факт, что так цену сильно снизит. Скорректировали. Что у нас получается? Ну, пока получается не очень криво, то есть не особая реакция на 1.4, до 1.2 не дошли, но будем посмотреть дальше. Вот, поэтому ждем развития событий, смотрим на кумулятивную дельту, пока ничего принципиально большого нет. Единственное, здесь вот кто-то зафиксил позиции лонговые, но остальное по рынку толкает наверх. Что не нравится пока, что при подходе к 3.900 коммультивная дельта высохла и объемы резко упали. Либо чего-то ожидает того, чего мы не знаем, поэтому не забываем про стопы. Вот. По поводу стакана. Пока перекос у нас по лимиткам в цел, а это есть ликвидность, поэтому с вероятностью 65% будут доталкивать дальше наверх. Поэтому ждем, наблюдаем. Даст коррекцию хорошо, а не даст особо рисковые, берите по рынку. Я пожалуй пас такой торговать. Либо переходите на рейдж график и смотрите уже внутри дня. Что у нас есть по золоту? По золоту были у меня планы, что скорректируемся наверх и только потом посыпемся. Опять же, люблю я заходить с коррекцией, видимо, это уже право-деформация. Посыплю с текущих ни одной хорошей точки входа, но ну, вот эта промежуточная еще была, можно было зацепиться. Ну и, в принципе, 18.35, который очень хорошо удерживал, да, то есть мы преодолели вынесли всех пассажиров из этого фулета то есть это уже был не импульс коррекции импульса а просто да? то есть вы высаживали пассажиров и здесь были достаточно интересные покупки лимитные и сейчас посмотрим сможет ли золото преодолеть вот этот уровень 1854 сможет хорошо у нас открывается дорога наверх не сможет но ну, значит какое-то время мы будем болтаться поэтому Наиболее интересно покупки стоит искать в районе 18.35, ниже я сильно сомневаюсь, что дадут куда-то вот в эту область, опять же дадут, но это будет праздник какой-то и оттуда мы обязательно будем покупать, но пока в первую очередь золото выглядит вот так. Грандиозных целей стоять не будем. Берем все максимально локальное, 18.65. Это позволит заработать 3000 долларов на один контракт. Это 300 тиков, поэтому более чем адекватная цель. Безусловно, есть вероятность, что при преодолении 18.54 мы вылетаем, дальше кто-то начинает фиксироваться, поэтому с очень высокой вероятностью цель вот, цена так скорректируется. И уже дальше, возможно, после какой-то колбасни она пойдет обновлять вот эти хайи. Для чего это нужно? Потому что все, кто умудрился здесь продать, они стопы ставили вот за этот хай. Поэтому в первую очередь цена пойдет выше 18.80, чтобы их снести. Пойдет или нет, посмотрим. Пока выглядит таким образом. На всякий случай сделаю вот так. Это у нас наиболее фантастический вариантный вариант сходит здорово не сходит но не сходит поэтому по золоту на текущий момент следующим образом смотрите по валютам сегодня я возьму только евро остальные брать не буду потому что наиболее интересно сейчас смотрится именно евро по евро у нас был произошел практически разворот единственное мы не затестили вот этот хороший объем 1.21.430. Но тем не менее, вполне есть вероятность, что мы к нему еще вернемся. Что сейчас? Сейчас мы ожидаем Движение вот сюда, к уровню 1.2500, это самая интересная цена, безусловно, не обязательно, что к этой области нормально подойдет, поэтому в принципе покупки можно начинать от уровня 1.2775 и заканчивать на уровне 1.20320, вот такая область по покупкам у нас есть. Ну, давайте на всякий случай еще Fibonacci натянем, чтобы ну совсем хорошо все было видно. Вот таким образом у нас сейчас все выглядит. Поэтому от уровня ну, 1,2775, наверное, высоковато. 1,2700, давайте пониже возьмем. 1,2700 можно искать покупки. И, наверное, мы закончим их. Чуть пониже скорректируемся. 1.20.250. Вот так. Вот такая область по покупкам. Что касается целей. Первая и самая интересная у нас цель это 1.24.30 все-таки затестить этот объем и безусловно сопротивление будет, поэтому там часть позиций мы обязательно будем скидывать. Альтернативный вариант, когда мы через какое-то время смогли преодолеть то тогда мы фиксируем часть позиций уже вот на этом уровне. 121 720 и область повыше 1.21.876. То есть оно идет у нас вот таким образом. И для самых жадных я рекомендую подождать на обновление вот этого лоя. Это 1.22.410 и выше. То есть у нас получается по евро следующим образом. Покупаем, ищем покупки. Для самых нетерпеливых 12770. область покупок 1.2700, наиболее интересная цена 1.2470 и заканчиваем искать покупки в районе 1.2450. По целям 1.21430, 1.21720, 1.21876. Ну и, соответственно, 120 270 и 1, 20, 2, 410. Давайте вот так поставлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три точки входа. Раз, два, три, четыре, пять точек выхода. Поэтому смотрите, есть чего выбрать. По лайт формату у меня просьба. Все, кто смотрел и досмотрел... Прошу в комментариях поставить плюс, если такой формат больше подходит и соответственно в лайт формате вы информацию воспринимаете лучше, значит будет больше таких коротких обзоров. Если вам больше нравится соответственно полный эфир, когда мы больше разговариваем и происходит все онлайн, то поставьте тогда минус, либо Полный эфир и будет уже понятно. На этом все. Всем творческих успехов, всем профита. Не забывайте про риски и мани-менеджмент. В следующий раз мы с вами встретимся через неделю, 16 числа. Пока-пока.